Да, вот в Кремле рассказали, кто в приоритете получает российскую вакцину Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения велик И спрос в настоящий момент значительно превышает предложения, которые могут обеспечить производственной мощности Конечно, он заставляет весьма весьма работать с Российский фонд прямых инвестиций Песков заявил. Нидерланды приостановили использование вакцины Астрозеника. Да, и, в общем-то, никто не понимает, почему. Нет, ну можно предположить, вот представьте, те эксперты, которые оценивают вот эту Астрозенику и Спутник 5. Они люди, да. у них есть установочные данные, они какие-то секретные. Нет, они не секретные. Все этих экспертов знают, их адреса может найти в интернете. Вот те, кто производит компанию AstraZeneca, которая производит эту вакцину, она может дать взятку там, 100 экспертам на территории, например, Европы, Евросоюза, каждому в 1 миллион евро? Нет, не может. А Путин может дать 100 миллионов евро? Да легко, он и больше давал. Они будут давать взятку экспертам? Нет, не будут. А Путин будет, он все время дает. Как получилась Олимпиада, как получился чемпионат мира. Вот именно так получилось. А сейчас борьба за вакцину идет. И когда и Песков говорит, что все хотят вакцины. Все не вакцины хотят, они взяток от Путина хотят. Слава, сегодня Германия приостановила Астру. В Германии последствия смертельные, Я уверен, что от «Спутник-5» будет не меньше смертельных последствий. а Возможно, и гораздо больше. Вот у меня почему такая убежденность. В Швеции допустили поставки вакцины «Спутник-5». Ну, понятно. Значит. Я готов показать пример и вакцинироваться «Спутником-5» немедленно. Это знаете, кто сказал? Это сказал действующий мэр Ницца. Вы же далеки от мысли, что действующий мэр Ницца эксперт, который э, вот эту астрозенеку проверял. Нет. Так почему же он взялся в спутник хвалить, не будучи экспертом? А все очень просто, если вы залезете в различные скандалы и так далее – причем в русскоязычной прессе То вы встретите фамилию мэра Ницца Многократно рядом с фамилиями Каких-то российских не совсем благонадежных товарищей да, Из путинского окружения Так что все это очень легко объясняется